Хватился. Черт, ветер сильный. Надеюсь, не сильно будет задувать. Ха -ха. Класс. Осторожно, тонкий лед. Сейчас проверим, насколько он тонкий. Ну да, в принципе. Забавно. Первый раз на таком льду. Офигеть. Вот высота льда. Ну, сантиметра, наверное, 5 сантиметров. Толщина. Блин, можно на коньках сюда ходить. Охренеть. Вы гляньте, он просто зеркало тут. О, боже. Подери. Я аж испугался сюда наступать. Посмотрите, просто вообще зеркало. На Я даже себя вижу. Зеркало. не Приехали Привет, друзья Зеленое. мы в деревню Матрёнка. Находится она на Находится реки на как Реки Зеленое. честь этого и названа деревня. Зеленое около 300 лет и раньше жил в нем буквально сто лет назад было около 6000 тысяч человек 6000. Вот, сейчас же в одной из части которая находится в той стороне там более как бы жилая часть а вот это более старая вот часть и она вот в принципе, видите, в каком состоянии дома брошены. Подстать как раз под нашу рубрику. Ну а пока идет заставка. Вы можете подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. Приготовить успеть чайку, заварить на линии, насыпать печенек. И приятного просмотра! Как вы мне не говорили, бери с собой, Руслан, перчатки. Сегодня именно тот момент, когда я жалею, что их не взял с собой. А, фига, он тут зарос. И как туда попасть? Ну, а дома уже почти ничего не осталось. Погреб. Я сомневаюсь, что там что-то интересное, скорее всего просто старые банки, муж стоят, картошки. Ну такой. Интересно сделал так. Стол стоит. Очень просторный был дом. Глянь какая лежанка у нас была у печке. Видимо была кухня. Крой какие занавески остались. Да, зря я не взял. посетили копатели все по выгребли развалили печка дома в принципе ничего больше не осталось Старая открывашка. Неуютный дом. погреб он провалился так у меня сел аккумулятор второй рекламная пауза это что радио или звонок Блин, тут сюда вообще нельзя наступать здесь вот Зайская сюда сюда сверху еще сюда Так, сюда сюда сюда сюда мазик? сюда года опустения дома, блин, он тут вот срок годности был, походу его уже не прочитать, да, не непонятного года старые очки такие моднявые перчатки себе нашел большая печка разный хлам, ножницы, серп Остатки сигарет, кошелек старый, паяльник. Ой, дома треснула стена. Там вода или газ? Наверное, вода, скорее всего, по дому была разветвлена. Дом совсем крох. 2003 год. Календарик уже заметил, висит. Держится вот на этой вот-вот части. Место люстра лампадка висела еще одна церковная. Видимо, очень церковленный человек здесь жил. И просто гигантская икона. Еще одни очки. рекламы. Палы здесь погибаются. Картин разная. Некоторые висят. Чувствую, как палы просто ходят под домом. Добринские вести, газета для всей семьи, календарь 2003 года. еще какой-то комфорт какая-то была картина потише хозяев мало чего осталось так. в принципе непонятно кто здесь жил типичный сельский дом типичного сель... типичных сельских жителей